Приветствую! С вами Леонид Ирлан, тренер счастливых людей, и сегодня мы продолжаем интервью с экспертами. У меня в гостях Евгений Дайнека – психолог, тренер, предприниматель и дважды папа. Евгений более 13 лет занимается изучением метафизики денег и психологии бизнеса. Приветствую, Евгений! Здравствуй, Леонид! А, Евгений, а вот вопрос – как ты принял решение заняться психологией благополучия, что стало толчком? Расскажу, значит, как-то раз в новогоднюю ночь с четвертого на пятый год, 2004 2005 год, я подведем небольшой анализ того, что произошло со мной за 10 лет после того, как я закончил школу и начал заниматься бизнесом. И я понял, что у меня было очень сильно много разных попыток делать бизнес, самых разнообразных, разных сфер, разные идеи я реализовывал, но по этому десятилетия я вдруг понял, как бы осознал тот момент, что... Много еще проделано, но результатов ноль. И я, будучи уже значительным, уже будучи тренером, уже делясь людьми какими-то знаниями, понял, что знания, которые есть, особенно логические знания, не всегда срабатывают должным образом. Даже скажу больше. Сейчас многие люди приходят на курсы там, по, по бизнесу и у них срабатывает это далеко не всегда. По статистике, где-то процентов 90 так и не сдвигается в лучшую сторону ощутимо. И вот, в тот момент я понял, что, что нужно делать. То, что я делаю, и те модели, которые используют использую в этот момент, они не совсем хороши. Но у меня была фора, у меня был очень сильный, очень сильный плюс, я уже тогда был психологом. И тогда я начал вот то, что я изучал, начал интересоваться глубже, с точки зрения как-то применимо ко мне и в моей жизни. И у меня было единственное, единственное желание. Я хотел жить хорошо. Вот этого желания очень сильно меня до, до, долго двигало, именно наверное, благодаря ему, плюс желанию ему изменяться, готовность изменяться, наверное, в большей степени. Плюс какой-то опыт, который у меня был, и бизнесовый, и психолог. Как бы это все синтезировал друг с другом. Я понял, что есть с чем работать, есть над чем работать, есть что изучать. Ты сейчас называешь психологию забили, это как бы психология, в общем, психология гармоничного человека. Ну, в данном случае она очень хорошо применима э, к деньгам и к реализации. Поэтому mm. это больше психология человека, которая активно используется для реализации. Потенциал человека. Аспект, раздел, раздел психологии, который э, изучает отношение человека с собственным благополучием, э, благосостоянием. Возьмем шире этот вопрос. Я вообще мое личное мировоззрение таково, что все мы рождены для того, чтобы реализоваться, быть счастливыми людьми. Угу. Опять-таки, мы зашли с какими-то какими задачами, которые мы должны решить. Эти задачи они имеют два вектора: это внешние задачи, там предназначение, твоя миссия, и внутренняя задача – это духовный рост и трансформация тебя как личности. И вот э, у нас изначально уже заложена э, итоговая точка, где мы будем счаст счастливы реализованы. Но вот этой точки нужно, вот эти два пути идут э, параллельно. Собственно, другими словами, мы все изначально ждены быть успешными счастливыми. Вопрос в том, убрать тормоза, найти эту вот, свою внутреннюю гармонию и просто реализоваться – вот этим я занимаюсь. Mm -hmm. Евгений, а вот в чем м, особенность твоего подхода, концепции? Вот, чем ты отличаешься от других? Я сейчас не буду себя с, с другими сравнивать, потому что это не совсем, для меня лично, не совсем хорошие поступки. Я скажу, что я вообще там несу в массы, что я стараюсь донести до людей вот эту, вот эту концепцию, да, что все рождены быть счастливыми. Скажу больше, мы все не то чтобы рождены, у нас для этого есть все необходимые ресурсы. И вот многие люди считают, что вот я вот там э, не там родился, не в той стране, нет ресурсов, я там без, это все. Те же самые вопросы, которые нужно решить, потому что у каждого из нас внутри есть такой знаешь, бриллиант, бриллиант, который изначально сверкает. Вопрос в том, можем ли мы его очистить. Моя задача э, – помочь каждому человеку внутри себя свой бриллиант рассмотреть, разглядеть, снять грязь не нужно освоение для того, чтобы засветиться. ну, с вами человек расправил пыль и реализовался по полной программе. Поэтому моя основная позиция, что все изначально Могут и имеют ресурсы. А -а -а. Нужно просто вот убрать ненужные, сдерживающие, ограничивающие факторы. Точка. Ну, а, Илья, расскажи о каком-нибудь интересном случае из твоей практики. А, парень, клиент, пришел ко мне с запросом. Запрос очень простой, я думаю, всем будет понятен, даже может быть, даже близок, для того, чтобы эти запросы были. Он говорит, я в 10 лет пытаюсь сделать бизнес, но по каким-то причинам, вот я запускал 10 бизнесов. И по разным причинам у меня бизнес сливался. То меня сливали, то бизнес сливался, то я его бросал. По разным причинам я не понимаю почему. Десять лет я запускаю бизнес и раз в год тупо я отказываюсь на мели. вели. А 10, 10 лет подряд. Это много. А, это много часто. Это, это, это для человека. И мы с ним начали разбираться, что к чему, и мы этот вопрос, дадут. причину его слива, потому что причина внутренняя по факту, мы с ним поработали ну, минут за 15. Класс. Да, ну, ты знаешь, тут, тут опыт, огромный опыт, опять-таки мы нашли эти внутренние сдерживающие факторы, которые мешают реализоваться. На самом деле был конфликт интересов, ну, хотя это одно, его как бы вся его натура именно вот на, это, на это заточена, но когда не, не слышишь себя, не слышишь себя, ты делаешь не те действия, которые, собственно, тебе привычны. Ну, сам словами, упрощаем модель, чтобы было понятно. Предположим, у тебя аналитический сад ума, а ты пытаешься рисовать картины. Uh -huh. И наоборот, да, ты, ты художник, ты пытаешься анализировать бухгалтерию. Это вообще не твое. Вот, вот, вот мы нашли этот конфликт, что он делает неправильно, убрали его, потому что повели себя с собой и сказали, вот это твоя студия, вот это вот, вот, вот, сам помню, вот это моя студия, это мой путь, это мои ресурсы, это моя сильная сторона. Пум, ракета. Супер. Получается, человек хотел двигаться в одну сторону, а заставлял себя, на самом деле, двигаться в другую сторону. Деньги Мы просто не понимаем с сильных сторон, да, и моя задача в том числе и это. Есть поглубже системы, поглубже интересные вещи. Например, пришла девушка, мы скажем так, даже женщина, пришла с запросом. Говорит, У меня приходят регулярно заказы на миллион долларов и выше. И по каким-то причинам я их где-то теряю. То клиент уходит, это они пришли уже с заказом, уже пришли буквально с деньгами, то я как-то сама теряюсь. В общем, по каким-то причинам эти заказы не доходят. И вот мы с ней работали опять-таки минут 20-25. Мы с ней выясняли причину всего этого, почему он сливается. И мы очень быстро выяснили, что где-то внутри есть саботажник. Собственно, в а -а -а. у нас есть саботаж. И а саботажник, вот, и шли заказы на их каким-то разным причинам, опять-таки, внешним. Она их сливала, но вопрос, собственно говоря, внутренний. Вопрос внутренний – это разрешение себе быть счастливым и реализованным человеком. Фактически, вот мы этот, с этим поработали. Можно, не это психология забили, наверное, да? Uh -huh. Психология. Мы с ней поработали, и вот буквально через месяц она приходит там с цветами, с этими делами. Спасибо огромное. В общем, это все тоже у нас есть на пленке. Свой, свой миллион она заработала? И, и не один. Она ну, в этом профессионально, на хорошем уровне стоит, и все ее знают по миру, поэтому для нее это не есть проблема. Главное снять тормоза. Конечно же. И, и ну, вот, ты, ну, тысяч, а на что, тысяч, в... В... На да, что да. в первую очередь нужно обратить внимание людям, если они хотят чтобы благополучие пришло в их жизнь. Самое основное, на что нужно обращать внимание, в первую очередь, это на результаты. Вот смотри, бизнес – это одна из всех, которая очень легко просчитывается. В бизнесе есть четкие критерии эффективности твоего бизнеса: Есть а -а -а. деньги и денег, а -а -а. но, к сожалению, мы так устроены, что мы себя склонны обманывать, ну, типа, я все делаю правильно, вот чувствую, там пойдет. Если это происходит не первый день не первый месяц, а чаще всего не первый год, и не пошло, значит, вопрос не в том, что ты делаешь, вопрос, что тебя сдерживает. Поэтому чтобы обращать внимание, приучить на результат. Если результат, который ты делаешь, именно цифры, факты, говорит, да, окей, все супер, значит, все отлично. Если нет, то ты себе спрашиваешь, окей, что конкретно не работает. И, в основном, это все-таки внутренний вопрос. И естественно, с чем бы нужно было работать, это с самосаботажником, потому что большинство предпринимателей, особенно те, кто не преуспевает, это 95% вообще предпринимателей таковых, это те люди, которые знают, умеют, обладают ресурсами, но по каким-то причинам то ли не делают, то ли там не рискуют, то ли сдерживают, то ли делают полсилы. Другими словами, есть какие-то внутренние факторы, и это значит, это сдерживающие факторы. Либо саботаж, собственно, это есть сдерживающий фактор. И вот они весь этот потенциал не реализуют. Поэтому что нужно быть вниманием? Обычно большинство людей делают следующее. Они идут обучаться на тренинги по бизнесу. И какие-то инструменты ищут для работы над бизнесом. Это маркетинг, продажи, продвижение, какие-то лидогенерации и так далее. Все в принципе правильно, но по факту это только часть задачи. Это работа внешне над бизнесом. А есть работа внутренняя над собой. И это, ну, это то, что, чем нужно заниматься. Это самооценка, это убрание внутренних сознательных и подсознательных блоков ограничений, убирание саботажа, активация своего потенциала, его реализация. Опять-таки это все внутренняя работа над собой. Это я хочу, чтобы вы просто поняли, это не первично, но это крайне важно и не менее важно, чем, собственно, работа над бизнесом, это работа над собой. Поэтому хороший предприниматель всегда работает по двум фронтам, над бизнесом и над собой. Внешняя работа, внутренняя работа, это все, как и не я, друг друга дополняет. Uh -huh. Одно стимулирует другое, одно по другому помогает. Одно убрать, тогда мы едем на одном колесе, а у нас, а у нас велосипед. Ну да, Мы далеко не уедем. Далеко. Поэтому да. Вот это то, что многие не понимают, они считают, что вот не тот бизнес, не та фишка, на самом деле вопрос не, не в фишках, не внешне. Чаще всего это вопрос в себе самому. А вот. вот какие чаще всего ошибки люди допускают в своем развитии, в стремлении к богатству? Ошибки простые. Они собой не занимаются, либо считают, что им там должно повести. Или... Чаще бывает такое, что мы, вот я это вижу под, буквально подавляющее большинство людей, вот они не понимают, что работа над собой – это работа над собой. Сейчас я объясню подробнее. Смотри, у нас долгое время была такая целая история. Не целая история, как бы это отдельная часть моей работы – это мы работали над методиками привлечения денег. Это такая эзотерика, это, это мезофизика, она, она работает отлично. Но что мы с чем столкнулись, что когда к нам приходят люди то но получается этим пользоваться в должным образом, в должном мере, с лучшими результатами, поцентов, может быть, у 30. Я для себя проанализировал, у кого работает, у кого не работает. И я увидел, что у людей, у которых есть бизнес, которые занимаются бизнесом, и там они как-то успешны, мы просто добавляем им газа, потому что они нажимают на газ, у них просто получается гораздо эффективнее, потому что, потому что бизнес заставляет тебя меняться под контекст. Одно дело я думаю, а другое дело, бизнес он показывает тебе четко, что не работает. Поэтому многие люди, особенно в этой группе, кто приходят на физику, они приходят за тем фактом, что я вот как бы не прорабатываю своих блоков, своих ограничений, своих посолательных неработающих программ, И сейчас я как-то научусь оперировать энергии денег, и как будет мне счастье? Но по факту это не работает. Это основная задача, основная ошибка, что люди работают, но не над тем, чем нужно. А на самом деле твои результаты напрямую зависят от следующего, от твоих внутренних, подчеркиваю, подсознательных денежных программ. Они либо ориентированы на результат, и ты достигаешь автоматический результат, либо ты бьешься головой в стену, и у тебя время времени сливается бизнес, там, теряешь денег, либо просто их не зарабатываешь. Вот тот же самый парень, да, 10 лет там, пытался. Опять таки это та же программа, программа диск, как бы дисконнект была некоторые. Поэтому ошибка – это работать люди, но не тем, чем нужно, а нужно работать над причиной. Причина находится в нас самих, это мышление и наше подсознание, наши познательные установки тогда Ну а можете дать какие-нибудь рекомендации тем людям, которые хотят больше благополучия, больше денег в своей жизни, как им начать работать с собой так, чтобы успешно? <свот> Смотри, значит, первое, что нужно помнить, что со стороны виднее всегда. Сейчас объясню. Себе, сам себе это диагноз не поставишь, сам себе неудобно просто не задашь. И уж тем более сам себе ты не скажешь честно правду. Но ты а -а -а. себя очень легко можешь быстро обмануть. Поэтому на будущее, для того, чтобы у вас был прогресс вперед, вам нужен человек, который извне, со стороны, будет за вами некий такой супервайзер ваших действий, ваших поступков. Скажу больше, у меня есть у всех, у меня тоже есть свой собственный наставник, свой собственный супервайзер, супервайзер который смотрит на мои поступки. И когда ничего не получается, обещать нему. У каждого хорошего предпринимателя есть старший товарищ, либо учитель, либо наставник, либо коуч, к которому обращается. Поэтому весь нужно знать это, тебе нужно некогда для со стороны более опытного товарища. Второе. Э -э люди дела неминуемо будут делать дела. И я хочу, чтобы вы всегда смотрели на результаты. Опять-таки, например, ты начинаешь делать дело. Ты Видишь, тебя там. ты делаешь бизнес правильно, но а тебе не срабатывает. Значит, возникает вопрос. Точка А не срабатывает. Точка Б. Хочу, чтобы срабатывала. Точка C, вопрос C, С. Вопрос С. кто мне может помочь. Другими с Мы всегда смотрим на результаты и смотрим, что получается, что не получается. И с этими результатами мы идем на вопрос, как эти результаты можно получить по-другому. Либо вариант еще бывает, такой чаще всего. Я даже бизнес не делаю, то что там какие-то причинам торможу, либо занимаюсь не тем, нахожу в себе отговорки, какие-то причины, почему не делать бизнес, опять таки то результат. результат. В данном случае отсутствие действий. И ты говоришь, окей, есть результат, который на отсутствии действий, там саботаж, лень, прокрастинация, mm -hmm. как хотите. А, видишь, не работает, окей. Кто мне может помочь этот вопрос преодолеть? Поэтому очень простой адгрит. Mm -hmm. Мы смотрим на результаты. Что работает, супер, усиливаем, продолжаем делать дальше, что не работает, мы ищем вариант решения. Это фактически делаем не Делаем иначе, решение. хотя бы. А? Так, хотя что? бы делаем иначе. Можно ну, так. <связываем> <связываем> кого-то, Кто бы мог ну, посмотреть на нас со стороны и сказать, что мы делаем неверно. Ну, а хотя бы первый шаг это пробовать делать иначе. Ну, У -у -у. да, смена, смена действий ну, значит, сложно, факт, не работает. Значит, меняем действия. Все очень просто. Да, тоже как вариант работать. Опять-таки, нужно просто перебором. Все-таки с внешним мнением, с более опытом, товарищи, это проще и быстрее. Вот, вот просто проще и быстрее, даже вместо того, чтобы наступать на одни и те же грабли, методом перебора тратить время, получится, не получится, конечно, к старшему более успешно да. и все. Мой собственный опыт, это выгоднее, многие думают, это дорого, это выгоднее в тысячу раз. Да. Когда ты заработаешь, вдруг ты сэкономишь себе лет пять, может быть 10 времени. Я на это потратил десять ну, своей работы над собой. Я считаю, что, в принципе, облажался, потому что я мог я мог привлечь человека, но я как-то пошлабился. Сори, может такие слова. Ну, реально, пошлобился. Как последний, не, не знаю. Ну, шут... как, как было, так было. Да, пожмотился и я считаю, что потерял очень много времени. Очень много времени или 10 я потерял. Это, в принципе, того не стоит. Я считаю, что за время заработал бы тысячу раз больше и был бы счастлив. В тысячу раз больше. Поэтому все-таки ну, по-дружески рекомендую обращать внимание но на, на поводыря, на наставника, на человека, который вы будете вести за руку, там, где он уже пошел тысячу раз. Поэтому mm -hmm. это проще, это, это выгоднее, Спасибо, спасибо, спасибо большое, Евгений. Спасибо. Очень ну, такие хорошие, мудрые советы для бизнесменов. Спасибо, что пришел, и я надеюсь, мы еще встретимся в дальнейших интервью. С вами был Леонид Орлан, интервью с экспертами.